Источник бесперебойного питания состоит из двух главных элементов. Это, собственно говоря, сам аппарат-преобразователь и планка аккумуляторных батарей. Наша компания рекомендует использовать аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания типа GEL или AGM технологий. Это связано с тем, что эти аккумуляторы предназначены и разработаны специально для эксплуатации в буферном режиме. То есть, аккумулятор заряжен, он сохраняется в заряженном состоянии и в редкие случаи он отдает свой заряд, разряжается. Проходит полный цикл, потом он заряжается и опять стоит в заряженном состоянии. В таком режиме эксплуатации данные аккумуляторы могут прослужить 10 и 15 лет и даже больше, в зависимости от количества этих разрядов. По самим инверторам, то есть преобразователям. Они бывают двух типов. Это онлайн-бесперебойники и офлайн бесперебойники Разница между ними есть и разница довольно существенная. Сейчас на примере простейшей схемки я попытаюсь вам это объяснить. Если это блок аккумуляторной батареи, есть источник бесперебойного питания есть какая-то внешняя, внешняя сеть и есть нагрузка принцип источника бесперебойного питания одинаков он заключается в том чтобы накопить в моменты когда есть сеть 220 вольт городская сеть накопить электроэнергию в аккумулятор то есть зарядить его и в моменты когда сеть отсутствует Инвертор, Inver этот преобразователь, начинает брать энергию, накопленную в аккумуляторах, и отдавать их, ее на нагрузку. Источники бесперебойного питания бывают двух видов. Это офлайн и онлайн. Офлайн Они в момент, когда присутствует городская сеть и аккумулятор заряжен, транслируют эту сеть напрямую, без преобразования. То есть, энергия с городской сети направляется напрямую на нагрузку. Без никаких либо преобразований вообще. Онлайновые источники беспребойного питания преобразовывают энергию городской сети всегда. То есть, если у вас сеть на входе не 220, к примеру, 180 вольт или 190 вольт, то на выходе, после источника беспребойного питания, вы будете иметь гарантированно 220 вольт. Независимо от того, есть городская сеть или ее нету. Еще одним плюсом онлайновых именно источников бесперебойного питания является то, что человек не испытывает дискомфорт при переключении аппарата на питание от сети или на питание от аккумуляторов. Это происходит незаметно как для человека, как для приборов абсолютно любых, включая даже светодиодные лампы и люминесцентные лампы. То есть переключение происходит незаметно. Еще маленькой подкатегорией можно выделить источники бесперебойного питания с возможностью подключения к ним солнечных батарей. То есть в самом аппарате уже встроен контроллер заряда от аккумуляторных батарей, и человек, приобретая такой источник бесперебойного питания, уже имеет возможность доставить э, солнечные батареи и тем же экономить электроэнергию. То есть, если предположить, что здесь есть солнечная батарейка, э, она подключается непосредственно э, к бесперебойнику, и он уже принимает сам решение на переключение питания от э, солнечных батарей или от городской сети. То есть в дневное время суток мы питаемся от солнечных батарей, если их мощности достаточно. В ночное время суток, или же если недостаточно мощности солнечной батареи, мы питаемся от городской сети. Даже в пасмурный день солнечные батареи производят какое-то количество энергии, однозначно это гораздо меньше, чем номинал. Эта энергия скапливается в... Аккумуляторной батареи и потихоньку, через какой-то период времени, когда этой энергии накопилось достаточно, источник бесперебойного питания подключается на питание от аккумуляторов, отбрасывается городская сеть и питает нагрузку напрямую от солнечной батареи и от аккумуляторов. В таком случае, конечно же, лучше применять аккумуляторы не гелевые или АГМные, Лучше применять э, аккумуляторы тяговые или же любые аккумуляторы, которые предназначены для эксплуатации в циклическом режиме.